Друзья, как вы видите, я сейчас зарабатываю почти 1000 рублей каждые 8 минут в новой компании Startup Invest. Если вы хотите зарабатывать деньги и иметь заработок в интернете от 1000 рублей в час на полном по пассиве, то обязательно досмотрите это видео до конца. Желаю всем удачи и денег побольше! Всем привет, друзья! Вы находитесь на канале «Как заработать в интернете» и с вами, как всегда, Майами.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 Друзья, вот так выглядит наш личный кабинет. В настройках не забудьте указать свои платежные реквизиты. Ну а я сейчас создам свой первый депозит. Захожу я на восьмой тарифный план, то есть 760% за 24 часа начисления прибыли каждые восемь минут. Платежную систему я выбираю БР, инвестирую я 20 тысяч рублей. Прибыль через 24 часа у меня составит 155 четыреста рублей. Каждые восемь минут я буду получать по шестьдесят 862 рубля. Ну вот, друзья, мой первый депозит на 20 тысяч рублей успешно создан. Также в этом проекте есть программа «Бонус». Чтобы получить бонус, вам нужно записать видеоролик от данной компании. И вы за это получите денежное вознаграждение в размере от 60 рублей до 15 тысяч рублей. Друзья, ну а сейчас я поставлю видео на паузу, дождусь своих первых начислений. И мы с вами проверим проект на платежеспособность. Ну вот, друзья, прошло 8 минут. По моему депозиту прошло одно начисление. Прибыль на данный момент у меня составляет 840 рублей. Сейчас я сделаю выплату с проекта. Проверим проект на платежеспособность. В платежную систему я выбираю. ПР. Сумма для выплаты 840 рублей. Выплата успешно подтверждена. Статус у моей заявки успешно. Давайте я перейду в свой ПР кошелек.